Приветствую всех из Финляндии. Как вы можете видеть, я опять в бане. Сделал еще одну. Поэтому хочу о ней рассказать. Размер этой бани достаточно большой. И вот как раз-таки здесь мое мнение, что он излишний. Здесь э, женщина уже к 50 годам, то есть дети взрослые и так далее, то есть родители и... Так как в Финляндии не принято особо, ну, скажем так, в таких просто в частных домах есть в каждом доме баня, но используется она больше как погреться. Это очень удобно, это комфортно, никто тут сильно с вениками в таких домашних банях не заморачивается. Поэтому мне лично вот нравится полежать горизонтально, да, когда я один. Э -э Супруга, допустим, у нее свои есть приоритеты, ей нравится там определенная температура, мне определенная. Но мне хорошо, когда я лежу. И вот как раз-таки здесь, вот в этой бане, здесь более чем 2,45, наверное. Достаточно большое. Это немножко, на мой взгляд, излишнее. То есть перерасход и не совсем правильное использование помещений. Потому что, по сути, ну, если простой рост человека, то вот где-то 2,20, наверное, этого ну, достаточно, чтобы спокойно лечь и вытянуться. Спокойно, не стесняя себя. Вот уже 2,40, вот эти 20 сантиметров по сути с одной стороны, но ну, это просто бессмысленная трата времени, электроэнергии, нагрева и так далее. То есть вот мое мнение такое, меньше я бы не стал делать, но и больше тоже не вижу никакого смысла. Потому что для двоих тут не получится полежать, а посидеть, хоть в четвером садить, по идее, но вот одному полежать можно комфортно, погреться, прогреться и так далее. То есть я считаю, вот, это, это мое мнение такое. Смотрите, что касаемо вагонки. Вагонка – альха, И вот как раз-таки это идеальное, на мой взгляд, сочетание цена-качество плюс эстетика и практичность. Но эстетику нужно ставить все-таки на последнее место. Практичность на первое. Потому что она хороша, скажем, в своей, ну, такой нейтральный вот цвет. Да, он не светлый и не темный. Не слишком. И все гвоздики и так далее, все, что прибивается, все это меньше видно. Не особо пачкается, не особо маркая и так далее. Потому что просто когда, если сравнивать с осиной, осина, она слишком светлая, она практически белая, ну такая чистая-чистая. И чуть-чуть чуть-чуть вот, руки, там допустим, за алюминиевый там, козлик или леса что-то держался, да, дотронулся. Оставляет пятнышко и видно его. На такой вот цвета вагонке не видно ничего, она скрывает. То есть я не говорю, что это нужно, должно быть испачкано Нет, можно пачкать. А просто, мне кажется, это будет использоваться гораздо дольше, нежели светлое. оставаться в более презентабельном виде. Это мое видение такое. Значит, смотрите, по поводу самого качества. Вот все говорят там качество и так далее. Какая-то вагонка должна быть супер-пупер. Это уже не дешевый вариант. Это уже не э, елка. Да, здесь э, все-таки альха, Но э, я вот в этой бане, кстати, я скажу так, что я вырезал. У меня вообще ничего не осталось. Осталось только на нижний ряд э, доски, ну, по сути. Но вот хорошего ничего не осталось. Обычно остается, но хотя бы пачка ну, как-то получается. Здесь либо был брак по самой по себе доске, хотя она в принципе сортированная, Ну вот вам здесь не будет видно, здесь вырезано, ну скажем, заход доски был чуть-чуть заужен. из-за того, что она кривая, а они кривые, я такие просто вытянуть не могу. То есть, по сути, если бы она была длинный размер, вот на эту стенку, на эту я могу вытягивать 2, там 46, по-моему, доску. Могу тянуть то от метр шестьдесят уже не могу, то есть она настолько кривая. Вот смотрите, я специально взял две, да, и вот они в обратную сторону сейчас приложу. Вот они просто так вот, видите, щель какая, и вагонка достаточно жесткая. Как, то есть я могу вроде как подтягиваю, там, я могу и стамеску взять, забить, подтянуть, доску-то я подтяну? Забью гвоздик, но гвоздик не удержит, гвоздик сгибается. Поэтому качество все, ну скажем так, все в мире относительно. Поэтому я не питаю иллюзий. Никто, я считаю, что не стоит питать также иллюзий. Видите, какая она еще и в этом направлении. Вот. То есть есть те, которые можно вытянуть, а есть те, которые невозможно вытянуть. Бывает так, что на сучке, ну, как, как изгиб такой идет. Все, я его никогда не вытянул. То есть она уходит в брак. И здесь э, все-таки много достаточно брака оказалось. Значит, что хочется сказать. Специально вот сделал крупный план, чтобы вы больше смогли увидеть. Э, здесь по освещению это звездное небо. Э, определенные есть свои сложности. Это просто увеличивает по времени монтажа. Обычные светильники... У меня идут просто 15 диаметр, да, и выпускаю проводочек. Все, для меня это просто. Я разметил, где это будет, иду и просто просверлил и погнал дальше. То звездное небо, тут 12 светильников, они очень маленькие, вы их так не увидите, я там перебивочки сейчас вставлю. То здесь получается тоненькое сверло, одно. Это для, ну скажем, самого светильника. И второе нужно как разенковать. Более крупным, крупным сверлом, чтобы конус немножко появился на доске. Потом наклеит на герметик вклеивается ну, типа силикона. Вклеиваешь туда и все. Но проблема в том, что здесь получается, вот из-за 12 штук есть ну, определенный, скажем, такой расклад не по размерам, а просто по ну, каким-то светильникам. Я примерно прикинул по доскам, где у меня должно быть. Они -то смещаются то сюда, то туда. То есть никаких размеров нет, немного так произвольно, но задано все-таки. Поэтому сначала нужно их раскинуть, где они за обрешеткой пойдут, здесь или там, чтобы потом это все ну, не запутаться. Потом эти вот высверливания у меня получается в первой доске там отверстие, во второй здесь, в третьей здесь, так, четвертая здесь, пятая здесь, шестая здесь, седьмая здесь, восьмая там. 9, 10, 11, ну где-то одну пропустил. А, там за трубой. Да, за трубой одна. 12. И одна линза, которая ставится, это большая, она как направленная, для, ставится всегда над печкой. И когда подкидываешь э, воду на камни, получается пар, и вот этот пар он освещается, и из-за этого будет, э, ну скажем так, феричное зрелище. Вот. Это важный такой момент все это электричество подключено к этой коробке вот здесь вот здесь просто высверливается отверстие и потом электрики это все закроют я не могу показать вам как этот свет работает звездное небо потому что еще ничего не подключено соответственно только после того как все будет закончено электрики приедут смонтируют выключатели и тогда в щите подключат все автоматы сейчас автоматы перекрыты Проволокой специально завязано, чтобы никто из, кто здесь присутствует на случайно не мог включить автомат и никого не ударило током. Это техника безопасности. Также по электрике есть электрокоробка. Как э, я уже много раз показывал, у нас они есть в продаже в магазине, электрические коробки. Она всегда стандартная. Вот здесь у меня подписано, электрики мне подписали, что печка нужно поставить на высоту 350 миллиметров электрокоробку. Все, я смонтировал. Готово. Также здесь присутствует гофра. Эта гофра проходит за каркасами и так далее. Она переходит на стенку, скажем, перед душем. Потому что здесь у нас баня, а здесь у нас душ. С этой стороны две лейки. Для него, для нее. Ну, образно говоря. И здесь будет стеклянная перегородка. Вот если будет хороший отклик, да, и вам это интересно, Узнать вообще мнение. Можно сделать либо видеоконференцию, либо что-то такое. Либо сделать, не знаю, сделаю какой-то отдельный видеоролик, где расскажу, какие преимущества, какие недостатки вот у этой стены стеклянной. Потому что это сейчас в тренде, но все же как бы люди смотрят картинки, те, которые красивые и глянцевые. Вот. Поэтому здесь будет полностью стена. Бывают у нас варианты такие, что наполовину стеклянные стенки то есть низ делается из камня из блоков собирается делается дверь полностью стеклянная и вот эти две части там грубо говоря тоже из стекла по электрике еще здесь интересно что все-таки в бане сделано звездное небо а вот те привычные светильники для бани сделаны в душе вот и отличие вот этой планировки в частности то есть это большой здесь душ большая сауна получается но отсутствует унитаз то есть Пойти на выход и унитаз будет вообще через техническую комнату э и вообще по диагонали через коридор нужно и тогда в туалет придешь не совсем такое решение на мой взгляд но это опять же экономически здесь двухэтажный дом поэтому на одном этаже есть один унитаз э на втором есть второй унитаз поэтому ну, как-то так Потому что второй, это будет, ой, третий точнее, это еще будет увеличивать стоимость проекта. Ну, в общем, все привязывается к деньгам. Также здесь есть э, вот колпачок красненький, да, торчит. Это водорозетка. Я, честно говоря, не забыл спросить у сантехников, куда она идет. Но ну, я так подозреваю, так как это наружная стенка уличная, а это перегородка, то, скорее всего, там будет выход э, воды на улицу. Возможно, это будет в таком варианте. И еще здесь одно такое есть отличие, что здесь уличная стена, но отсутствует окно. Ни в душе не сделано окна, ни в бане. То есть здесь никаких окон нет в этом помещении. Но это и не хорошо, и неплохо. Это просто, я не знаю, на мой взгляд, это, в этом даже есть определенные преимущества, нежели недостатки. Просто такой проект, вот и все. По конструкции здесь он... Конечно же, немного сложнее и так далее. То есть, по большому счету, я рассказал, высказал свое мнение. Есть также еще вентиляция, как обычно принудительная. Здесь будет приток, так как здесь печка, здесь вытяжка. 125 диаметр. Это вот чуть больше размер. Все, начинается 125 диаметры. Будет меньше размер сауны, будут сотки. И также есть одна вытяжка на... в душе. А на этом я хочу закончить данное видео. Пожелаю всем удачи и до новых встреч. Пишите комментарии.